Всем привет! Сегодня я постараюсь вам максимально кратко объяснить, как выполнить выход на две руки. Обучение состоит из пяти шагов, выполнив каждый из которых, вы сможете уже с легкостью делать сам выход на две руки. Но перед изучением убедитесь, что вы легко выполняете 10 подтягиваний в таком вот стиле. И 15 классических отжиманий от брусьев. Итак, приступим. Первый шаг ⁇ это отжимание от турника. Старайтесь опускаться как можно ниже, до груди или даже выше и перемещайте все тело. Второй шаг это высокие подтягивания с рывком. Старайтесь подтягиваться примерно до верхней части живота. Грекий шаг совмещает в себе два движения – выход с прыжком и медленное опускание сверху. При опускании акцентируйте свое внимание именно на средней точке амплитуды, то есть в момент, когда ваши локти описывают полуокружность с турником. Следующий шаг это выход на две с рывком, чтобы сделать это вам нужно совместить все предыдущие шаги, старайтесь выходить именно на две руки, а не на одну, иначе вам будет потом трудно переучиться, затем пытайтесь делать выходы уже с прямыми ногами, но все еще используя рывок. И наконец пятый шаг выходы силой на две руки, здесь уже нужны только попытки.